Супер, просто... Ну, просто... Ну, попароли, на этот раз... Так, я тут... Ну, вот этот чашка, бакал. Ну, бакал. Ну, вот этот чашка, бакал. Ну, бакал. Ну, бакал. Ну, Продолжение следует... ご視聴ありがとうございました I'm going to stand up.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 Ясно. Моя карта. Твоя карта. Окей. Кстати, нужно подарить, чтобы вам было тоже видно. М -м -м, наверное, моя очень. Моя учит. Ха. Карта ворот на поле. Вот эти мои карты. Бакуган, бой, э -э, Вперед, Бакуган. Файербол. Как-то. Файром, значит, нас будет паук хайбут. Ну все, не так-то просто. Карта ворот на поле. Тут мои карты. бакуган бой, Скайрас, на поле. Ты что-то задумал? Ха, карта воротного поле. Вперед, не подведи меня. То есть это теперь чьи карты, подождите. Одно твоя здесь, оно твое здесь, на твои здесь. Понял? Бакуган бой, Аквас, на поле. Первый бой. Yeah. Это, тем более его карта. Отличный шанс. Я вам специально так сделал, чтобы прям так всего. было. Ладно. Так, подсчитываем G сила, потому что все такое вот. Тут пишется 710G, но ну, если враг еще меньше, а мы узнаем 420G, то в принципе тут тоже нужно уменьшить. На... Хай будет 600G. 610G, а тут 420G. Ну, просто тут не написано, поэтому тяжело выбрать. Блин, у меня меньше пунктов, поэтому открываю карту ворот. Открыть. Таким, не знаю, почему тут карта такая вот. Ладно, карту ворот открыть. Ай, блин, что ж такое, блин? Магониты слабые. Ой, блин, старая карта, знаю. Аква, значит, это тща. А, твоя, да? Понял, классно все получилось. Так, шум 150. А, кстати, а что у вас там? может сменить стихию, если можно хоть? Вроде ничего не, не видно, ничего не видно, видите? Ничего не видно, нет. Ладно, 200 пунктов, 420G. 520G. Ха, а у меня 600. Получается мне 610, да? Сейчас 610, потом 660. 700 с ним все... 770, G силы Блин, а у меня сколько? Подожди, два за мной. У меня плюс 10 просто. Ему 770, запомните, пожалуйста, 770. А тебе 420, вроде бы. 500, 620 620 и плюс 150, Джессила. 620, 720, 770. Прикиньте, 770, 770. Ладно, ладно это она как-то спланирована, все было. это я спланировал кто знает, напиши комментарий, кто это сделал. 770, 770. Это Эврика. Блин, он сравнял наш счет. Вот, блин, карта способность активировать. Гипноз. Гипноз позволяет игроку не использовать карту способностей специально, чтобы победить самому. И плюс ему 100 G силы. И он побеждает. Скайраз. 780 G силы. Аквас. 700 G. 770 G. Нет, блин, даже карту способность активировать можно. Она очень сильно не позволяет ему ходить. Что скажу? Ну, бывает. Ха. Отлично. Так, чья тут карта? Так, твои какие карты хочу вспомнить? Твои здесь, так, и вроде бы это здесь, блин, да-да. Ха, отходи ты. Вот, блин, я, я, ты палочь меня. А что если Бакуган кинет здесь еще Бакуган? Как думаете, можно ли получить дополнительную карту способность? Я считаю, что да, новые правила. Почему бы нет, ну, с способности? У меня будет больше, и нас можешь обидеть, тем будем проигрывать. Хорошо, Бакуган бой, Бакуган на поле. Возвращаю два Бакугана, будем биться до конца, в принципе. Получается новая карта способности. Показываю вам. Типа того. Ну, я думаю, так честно, кто знает. Ага, да сейчас, квартвородное поле. Может, конечно, было здесь, давайте здесь поставим. Твои. М -м -м, вот эти твои. А, это его вроде бы. Кто его, блин, знает. И всем привет, у меня зовут Макс Риск. Мы э, начнем новую эру. Давайте-ка, вот, значит, эти типа, вот шахматы, э, да, типа того для игры. Э, ставьте лайк, подписывайтесь на тип канал, мы начинаем. Так, слушайте, тебе нужно заново себе построить, специально взял некоторые дополнительные, покуганы. У нас тебе будет себя 4 на 4, буквально почему нет. Или сразу у нас будет 3 на 2 на 2. Посмотрим, значит, вы, конечно, тут не сможете, думаю, почитать, блин. Нужно встретить ролик до конца, это точно нужно досмотреть вам. Так, карты способностей сюда вот. Две карты, сворачиваем. Так, ну, не важно, я просто буду рандомно. Что вы видели, как я все это делаю? а как-то пучка, а нам не видно. Давайте один на один сыграем. Все же мало, лайков набираем, ну, поэтому ну, один на один в принципе. Да, да, значит, карты способностей. Да, некоторые прикольные карты, конечно, же, мы нам не успели отдать. Ну, ладно, так, тебе здесь, тебе здесь. Так, значит, Бакуганов так это бакуган, это игра. Так, ну давай, выбираю Саптера. Да, он очень сильно, я понимаю. Я тогда беру снова. И дашь снова, я ушнула. Так, это Бакупота. Давай тебе. Это сила приносит. Так один раз приносит, если идти, то... ой, блин, и камеры поставьте. По-другому, нормально. Так, значит, это у нас Багуган. Ну, ловушка. Он добавляет очень, добавляет очень сильно, он только дополнением дается. Ну, один бабуган ловушка. Один букон ловушка. Ну, на что, наверное, что, она лайков, конечно. Все из-за этого. Ладно. Нужно их откидывать. Хорошо. Я, наверное, выбираю. Хм, ну давай-ка, вообще давай, а давай рамдомно Давай, как я хочу, да, бам, бам Так, так, так, так, так, ловушка тебе, хай, будет Это у нас будут нарастенные юниты Типа, кому огонь? Тебе огонь, тебе Аква Так, один Акуган, второй, третий, ловушка тебе еще нужна, одна Ловушка, ну, хай, будет Хм, ну, интересненький, такой себе вот да, прикольный. А Так, ловушка, один, два Вакугана И последний Вакуган берем Аква, давай, он очень сильный, теперь я добавлю потому то, что там будут четыре щиты... Пускать. Так, он вот, едим карту потом что... Ну что, поле игры открыть, соптом время. Хватит, я думаю Эх, давай, карта ворот на поле. Карта ворот на поле. Первый ход на роты, потому что как-то так вот. Так, значит, у меня есть, допустим, Бакуган. Нужно сначала всем поиграть, потом, знаете, кто из них самый сильный, добавить им победим самого сильнейшего из вас. Мы вас толком не знаем. Понятно, думаю. Так, ну что ж тогда, давай защитника запущу. очень хороший будет. Если раз карта ворот. Давай, карта ворот на поле ой. Давай здесь. Запомните, да, это мои карты. Бакуган в бой. А вообще, давай без этого, вот реально. Мне будет так интересно с вами. Бакуган в бой, Бакуган на поле. Прям так стоять еще. Э, вперёд, так, в, бокс или как учить ну, типа того. Ха, моя очередь. Карта ворота на поле. Мои карты. на в бой. би на поле. Ты что, струсил или чё, бли? А Ловушка Бакуган используется, используется, когда нужна помощь, да? Как я понимаю, пока мне не нужна. Окей. Ха, заряжаем Бакуган. Так, ну я тебе думаю попрятать, потому что я чувствую что ты сильный Ох, какой сильный. Бакуган в бой. так на поле. Фа -фа. Карта, по использована. Ха, Бакуган. Так, слушайте слуш может, не напал? Вот, на ну, Бакуганскую ТГ 530G. Вроде бы, ты тоже почти на 500 ходишь. Вот она, 530. Там вообще не видно. Скай, Скайрис готов. Да, сэр, Бакуган бой. Скайрис на поле. Вот, знаете, Скайрис нападает очень сильно на вражеские. Это его, это его, блин. Утрили. Ха, ты будешь побеждать, не будешь? Ты и так... Э, у меня больше Джессио тут. Значит, он победит. Сколько нет GCO постретиванию? 820. А Скайрис 710. Бакуган бой. Хрозный Мол на поле. Баку походу. Бля, они нам еще, кстати. М -м -м. Хря, 710, 820 для силы. Вот, черт, карта вполне активирует. Метеорит. метеорит. Что, блин? Это самая сильная карта в этой игре. Стихи Земли, тем более. Это получается ими 400, то что он спотят карту. А если у стихи Земли еще, то еще ему 400, потому что вот у черный. А он черный. А дар даркуса у нас нет, поэтому... Хай будет, даркусам. Да Земля, вот, все видно. Ха-ха-ха. Что это получается? Плюс 800 G, ты что прикадывай... При... Ты ч, ровнешь? У тебя 820 плюс 80, тебе 1620 же силы? Офигел, блин! Карты способности просто фантастические. Вот просто представьте такой вот. 8 минут снимаем 1620 g силы. 710 же силы. Вот, блин, что мне делать? Так, ну понимаю. А, это мой а, Подожди. Перепутал. Перепутал. Я вас напугал, да? Наоборот, да, поставим, чтобы не перепутать. Это перепутаем еще ну вот, как-то так вот. 710G плюс 400. 710 плюс 400. 1110. А им, у него 720. Ну получается земля, так что можно дать ему 400G силы. Но как это не его карта, плюс 200. 1120. А у него 1020. 100G силы у него больше. Вот, черт, карта ворот открыть. Это его карта, у него 2, а, давай, Венту, сколько у тебя? Ха, понял, минус 100. Ага, лим. Десять пятьдесят. отлично. еще 250! пятьдесят. Сколько тебе G сил? У меня 1120. сто двадцать. Плюс пятьсот G сил. Прибавь себе. Вот это сила. Плюс пятьсот G силы. Тысячу пятьсот двадцать G силы. Я еще могу молот заключить. Переваться. А можно молот? Или нужно карту варс-посновности активировать? По-любому нужно карту варс чтобы активировать. Но это тоже сильная ситуация. Как-то так вот. Ну, тысячу пятьсот двадцать G силы а, я летаю. У меня сколько G-силы? У меня тысячу. 120 G-силы. Минус 100. 1020. У меня такой уровень, как у тебя. Я не знаю, как это происходит. Я не знаю. У него 1100. 1020 G-силы. А у него 1520 G-силы. Блин. А трех, конечно, сильно. Ну, сдавайся. Тем более, у тебя кладокарта спасала, если тебя ничего не спасет. Тем более. Я помню. Я вам с 50 G-силы. 520 g Понятно. 520, 530. 530, ну что, я тебе сильнее, покупать используется 530, 530, в принципе, десятка добавляется, вот, блин я не хочу проиграть карту Ворот открыть о май гад так это же та карта саптера плюс 100. так, ты мне нужно не что ты будешь проигрывать может, конечно, что-то запустить, в принципе, она тебе прибавит можешь поставить хоть, да, почему мне? нет, сколько она или прибавит мне. тут вроде бы должна хоть что-то написать мне, ну, вроде бы 10 джим, но это мало ну, как бы 50 же, я скажу, 50G нормально Тогда посчитаем 530, 530, минус, конечно же, не 530, а 430 530, 630, а, 630, 700, 800, 930, 970G 970G против 430G 970, если 430, если один враг больше 500G, то он забирает Бакугана Это второй прав, второй трайсере Ну, блин, что тогда придумать Мне кажется, особенности есть, давайте посмотрим я думаю, может посмотреть. Так, это 20G не хватит. Так, 1200 g Хе, прикиньте, нет, я думаю, не то. Вот, 300 G добавит нам. Ну. Очень сильно хорошая карта. 150G добавит. Тут 20 ну, вообще ничего а, карты. Может, можно давать 200. А у реально, опускаем, скидки у тебя карту. Может, давайте вылечим G. Давайте будет 100 G, плюс защита обмена. Обмена хай будет. 100 G. У тебя будет, наверное, плюс 200 g и блокировка защиты. Так, на будущее. У тебя будет 500 G. Офигенно. Или 50G. Ну а 50G. Ты перепа 50G капец. Окей, тогда я тебе 300 G. 200 G. 150. Ну да, на принципе. 300G. Бакуган у меня 430G плюс 300. 730G, не хватает Бакугану. Блин, я не хочу утерять. терять. Вот, блин, главное, что победа или отдать врагу Бакугану. Ну, ладно, давай пропустим. Все, ты убеждаешь меня. О, изи. Давай-давай-давай. Мой Бакуган в коллекции. В смысле? В А, ты что, не знал? Ха. Теперь ты знаешь, чья карта? Моя карта, будет? Моя тут еще. Ммм, использована карта. Твой ход, ты ж проиграл. Блин, даже, даже мой джекпак захватил? Не, блин, так нельзя. Ты же кончительный. Да, это будет потом в сегодняшней игре, потом смотрите машинчика будет. Так, это спойлер, да? Блин, мне что, один. Рели. Стой. А, вон он, мой. Хм. Вот, блин, вот черт, У меня после карта ворот. Вот черт. Да, ну, думаю правильно. Так, это моя карта, это моя карта. Здесь будет э, хорошая мысль. Бакуга, э, карта про перевод, сильный аватар. Бо. Сильный аватар на поле. Ха, решил 1000 G попробовать. Да, это реально 1000 G у них просто написано. Ну, почему не 1000 G давайте. Давай, слабак. Ха, бакуган в бой. Аква, Джин на поле. Блин, мимо, конечно. Вот, блин, я пропустил. Ладно, мне карта со мной, которая поворачивает. Отлично. Ха, рано радуйся. Карта сложность активировать. Перенос лавы типа того. Типа того, бакуан будет здесь сражаться с ним. Ха, ну я так думаю. Карта сложность активирована. Ммм, а тут. Сок тебе Джин, понял. Сколько у него? Будет очень интересно. Подписчикам знать. Ну тут, наверное, не видно. Сколько у вас жерили? Сколько? 9-6. Ну, если так, то 9. Вообще не знаю. Ха, буду да, вспой. проиграли. А, нет. да. Счет 1-1. Тихо-тихо-тихо-тихо. Зато две карты словно все активированы, забранные, типа там. И получается, если вы не знаете, кто там вдруг кто то перепутал, то это его карта. А это все три его, его карты. Благодаря этому. Ха, я победил. Вот, чрт, так угнан бой, сахал на поле. А Акулган-поя, паук на поле. А сразу откидывает плюс 2G-силы. Сколько, сколько у тебя G-сила? Покажи. Блин, а у вас нет G-силы. Давай 520, у меня как чувство такое. 520, а у тебя, ну, минус там 20, тебе 500, а у него, блин, ничего не написано. Хоть будет тоже 520, тем более он тебе примет. Примет, поэтому 530. Равно 300 G-силы. Вот, блин, карту ворот открыть. А, эта карта ворот не спасет по любому охо О-хо-хо-хо, вот эта сила. 50G, а фаерболл минус 50. Ха, везуха ему у меня сколько там G-силы? 500. 50-50, 50-50. Я 20 G-силы тебе догоняю. Ну и чё, ну и чё. У сколько G-силы? У него 530 минус 150. 450 430 400. 30, так, значит, 400, 370 же силы у него. 370 G-силы. Прикиньте, тут вообще изи проиграл. 370 G-силы. У меня, 550 500, 50 G-силы, 600 же силы 900 же силы 370, 900. Разница большая. Если покупаем можно забрать, у него больше 500 же сил можно. Ну тем более карта не спасет, я, блин, как всегда. Вторая победа подряд. Так, это твоя карта, это две твои карты. Проигравший ходит. Да, блин, даже моя карта ворот. Верните назад. 550 300. 70. Я перепутал. Ну, такое вот, подождите, я понимаю, что там. 370, 600, да? 600, 700, 370, 50, 120, 600, 720. Вроде бы 720, или 820. 370 плюс 350, подожди. 600, это сначала, 370 плюс 350, 50, 50. 700, 720, все правильно, 720 же силы. А у тебя 550, ты сдавайся уже. Если я увеличу 150 же сил, то у меня будет сколько? 150, 600. 50, 700, нет? А у тебя сколько, блин? <смех> у тебя рельс 700 только, ровно? 370. А, 720. 720? Если использую карту ворот в целом, то у меня будет 700, мне не хватает же силы. Ну, сдавайся, я, что скажу. Блин, я... даже одна карта ворот. Бэм! Так, чья там? <смех> да, победа. Так, ну да. <смех> я их путаю, блин. Чьи, блин, так вот хоть правильно сделали? Что снова не так? Так, друзья, заканчиваем, потому что перебор какой-то. Хотя доиграем, доиграем в следующей серии, почему бы нет. Какой-то перебор получается. Чья карта, блин, правда? Твоя, блин. Три твои, блин. Ты победил, блин, ничего происходит. Ты пораженный. Ты проиграл. Все правильно. А вот если до следующей серии, а то перебор Всем удачи и пока.